В своем эфире о том, как правильно встретить свой день рождения, я сказал о том, что я пока еще не определился. Это было за две недели до дня рождения. И вот остается всего несколько дней, и я наконец-то определился. Я уйду в уединение, ушел точнее. Вот это, этот ролик записываю уже, исходя из этого состояния. И в этом уединении... Пробуду дня 4-5. То есть и сам день рождения. И после него день-два еще посмотрю по состоянию. Пару дней побуду дома, сонастроюсь, решу какие-то здесь вопросы свои вот из того списка. А он список большой, больше 10 пунктов. Вот. И посмотрю, что не получается здесь. Я уеду. Еще пока точно не знаю, но. Чувствую, что уеду в хорошее место. В этот момент я хочу рассмотреть очень честно и глубоко ряд очень важных вопросов для меня, для жизни, для творчества. Это вопросы и своего здоровья, вопросы отношений, и вопросы в том числе даже о том, хочу честно поговорить со своим Высшим Я, о наших планах совместной деятельности, совместной жизни и дальше. То есть вот такой широкий спектр от земного до космического хочу освоить за эти дни уединения. Таким образом, хочу перевести, перейти э, в новое качество жизни. Это уединение не просто блажь, это очень важное для меня действие, которое еще связано не только с необходимостью, потребностью внутренней перестройки в 71 год, это начало нового этапа жизни, большого, важного. Но и также с тем, что у меня следом за днем рождения будут подряд два очень мощных и важных мероприятия. Это ретрит на Чебаркуле, посвященный планетарному призначению. Это получился очень мощный продукт, и я его еще более сейчас усилил. Это для меня очень важное мероприятие. И следом, буквально через пару дней вылетаю в Казахстан, а там будет поток жизни, впервые в Казахстане поток жизни. Тоже готовлюсь к этому ну, очень важному событию. Хочу подарить всем тем, кто там будет, и Казахстану в целом, такое новое состояние. Поздравления, конечно, принимаю. <смех> Другое дело, что отвечать я, возможно, буду не сразу, а уже после того, как решу все свои задачи, чтобы не отвлекаться. Но заранее благодарю вас за все пожелания, за все то доброе, что вы излучаете в мой адрес. Вчера я... Был на мероприятии, и на этом мероприятии столько, несколько тысяч человек, с которыми, в основном, женщины, от которых получил много-много радости, зарядился, как говорится. Но ну, и в дальнейшем я всегда с вами, всегда для вас. Так что, друзья, до встречи. Возможно, буду иногда сообщать о своих откровениях.